Дорогие друзья, рад всех приветствовать! Время 20 часов. Сегодня проводим очередной стрим на канале Фейген Live. 24 апреля, суббота. Сегодня у нас в гостях Валерий Дмитриевич Соловей. Валерий Дмитриевич, рад вас видеть. Добрый вечер, Марк. Добрый вечер всем, кто смотрит нас и слушает сейчас. <соединяющие> У нас уже смотреть. около 4000 сейчас прямо вот смотрят. Цифра быстро растет. Я попрошу всех, кто уже присоединился к нашему эфиру, пожалуйста, ссылки на него разместить в своих аккаунтах, социальных сетях, группах, чтобы как можно большее число людей побывало на прямом эфире. Ну, может быть, если не успеет, посмотрят в записи. У меня такой был скоротечный роман в молодости со студенткой. И, значит, она такая резкая девушка была. Все время про всех говорил «Пирожок с ничем». «Пирожок с ничем» – это была бессодержательная характеристика. Думал я, думал, но решил вот по итогу назвать, обратившись к этому давнему опыту моей подруги, значит, «Пирожок с ничем» – понятно, что речь пойдет о всем, что сопровождал нынешнюю неделю и ожидания, и разочарование. А для одних, ну или наоборот, потому что все это связано с не, с не начавшейся войной а, с Украиной, и равно как и с посланием Путина Федеральному собранию, рядом других вещей, но все это как-то сконцентрировалось на личности Путина, потому что мы, по-моему, в очередной раз увидели, в общем, совсем не того фюрера, я бы выразился так, потому что все ждут от вождя нации чего-то такого судьбоносного, а все, на что его хватает, вот оно приблизительно вот так в послании и выражено на уровне там, 50 тысяч рубриков. Вот, а, Вайдмич, все-таки вы считаете, окончательно можно сказать, что войны с Украиной не будет, что Москва отступилась от этого плана, или же тут еще возможны варианты, в принципе, вот в связи с отводом э, войск от границ Украины. Что вы думаете? Марк, ну я сперва сделаю небольшой забавный комментарий по поводу названия «Пирожок да. с ничем». Мне сегодня друзья сказали, что оказывается одно из любимых выражений Путина в узком кругу – «Пирожки с говном». Ага, ну. ну, значит, возвращаем ну. ему! Как да. говорится... Меня даже спрашивают, вы как узнали, мол? А говорю, да нет, мы не знали, это вот Марк да, знаешь, породил. Состоял я в романтических отношении и... с девушкой, и она вот так всех говорит. Да, а я так точки говорю, точки пирожок с ничем. Да. А, островом. Ну, э, ситуация сейчас, что касается угрозы войны с Украиной, выглядит так, что угроза минимизируется. То есть она не исчезла полностью, но... Если мы обсуждали, скажем, две недели назад и говорили о том, что она тогда не носит уже гипотетического характера, да. то сейчас она уже скорее превращается в гипотетическую возможность, чем реальную. То есть я думаю, что до середины мая, если ничего экстраординарного не произойдет, то э, эта угроза вообще сойдет на нет в этом году, по крайней мере. А думаю, что в следующем году уже будет, даже в конце этого, уже не до войны с Украиной. Это относится, я думаю, что и к Беларуси в целом. Что касается того, почему это произошло, ну многие вещи лежат на поверхности. лежат на поверхности, И те аргументы, которые приводились в объяснение того, что там невыгодно было бы Путину начинать, или что он столкнется с таким-то сопротивлением, с таким-то давлением, на мой взгляд, эти аргументы все-таки бы преувеличивали давление, которое могло бы быть оказано на Кремль. Но они, в общем, были реальны. Но есть еще некоторые обстоятельства, очень пикантные и забавные. Вот эти обстоятельства я приберегу как раз для нашей полемики 28 апреля, uh -huh. которая будет, значит, 20 часов, где, надеюсь, ты тоже будешь участвовать, как uh -huh. мы договаривались. Ну, поскольку, так сказать, будут платные мероприятия, то люди должны что-то получить за это эксклюзивно. Я надеюсь, что они что-то получат. Вот я там объясню ту подоплеку, очень интересную и замешанную как раз на личном профиле Путина, на личном профиле сугубо, почему все-таки он решил отступить. Хотя давление на него, в том числе в пользу начала военных действий, оказывалось незаурядное, даже очень сильное. И мы обсуждали, Марк, с вами, помните, да. кто оказывал это давление, почему да. это давление оказывалось. Ну, пока что, я надеюсь, что это пока станет, постоянным состоянием был сделан выбор в пользу мира». Я Марк. напоминаю зрителям, я подождал пока, так сказать, больше их число, нас уже там тысяч смотрит. Я вам напоминаю очень важную вещь. Буквально 28 апреля в 20 часов по московскому времени пройдет э, такая онлайн, э, онлайн общение, онлайн конференция «Как погибнет эта власть». Так это будет называться, причем меня вот пригласил Валерий Дмитриевич тоже поучаствовать, наряду с Александром Бабылевым Дмитрием Демушкиным. Мы будем обсуждать вопросы, так сказать, вместе с Валерием Дмитриевичем, выступать, рассказывать о вещах очень и очень сущностных. Так что я попрошу, во-первых, всех наших зрителей услышать эту информацию. Мы обязательно в описании к этому видео, в первом комментарии дадим ссылку на онлайн, онлайн ссылку на это мероприятие. Обязательно посмотрите это. Ну и еще раз вам в конце эфира напомним, там уж мы, так сказать, продолжим все, что говорилось до этого и сегодня будет говориться. Я думаю, это будет действительно интересно, тем более в таком в круге общения более чем важно было бы, чтобы была большая аудитория. Чтобы все вот наши подписчики пришли туда и посмотрели. Но вот смотрите, Валерий Дмитрович, ведь действительно они собирались воевать. Они же раздавали действительные боекомплекты. И у солдат подтянутых срочников им давали рожки. Это известно. Там, правда, особый да. порядок. Особый порядок, так сказать, контроля. Ну, там, понятно, что одни сумасшедшие начнут возьмут во все стороны стрелять. Но все-таки, что остановило, на ваш взгляд, или тех людей, которые влияли на Путина? Их действительно испугало однозначная позиция Вашингтона и, собственно, начавшиеся э, передача ряда вооружений, которые происходили, происходили тайно. Киеву действительно начали передавать вооружение. Мне это известно от моих киевских друзей. И, возможно, эта информация в Генштабе была оценена, что, наверное, никто не шутит. И повторение только уже с самими собой компании, которая была в Закавказе, но только на, на месте Армении окажется, собственно говоря, Российская Федерация, по воле вот одного человека и его окружением. Это могло остановить? Вот это военный ответ возможный, да? И то, что Вашингтон не остался в стране это могло повлиять на эту историю или нет? Ну, Марк, ну, я могу подтвердить вашу информацию о там боекомплектах. Готовность была стопроцентной. Десант уже был готов к высадке на побережье Азовского моря, вот на этих кораблях да. Азовской Каспийской флотилии, прошу прощения, которые перешли в Азовское море. вот до того, что были приведены в полную боевую готовность ядерные силы, с целью использования их в качестве инструмента шантажа. Это тоже не исключалось. Но что касается того, боялась ли Кремль, или точнее, давайте так, вот здесь надо разделить на две ипостаси. Кремль, собственно, военные. Насколько я знаю, особого страха американского вмешательства и вмешательства НАТО не было. В Кремле неплохо знали, что вмешаться не смогут. В военном отношении вмешаться не смогут. О поставках вооружений знали. Знали еще о некоторых обстоятельствах, малоприятных, для этого гипотетического вторжения. Тем не менее, с военной точки зрения, были уверены, что операция осуществима осуществимо в сжатые сроки и осуществимо, ну, может быть, немалой кровью, но ценой не очень высоких потерь. Другое дело, мы, мы с вами бы сейчас могли эту линию продолжить, а что было бы потом? Ну, вот, допустим, mm -hmm. военная часть операции осуществлена. А как mm -hmm. интегрировать эти территории? Мы Крым до сих пор интегрировать не можем. Всего относительно небольшим населением. И с тем, что туда переехало, ну, по некоторым оценкам, от 300 до... 500 тысяч человек. То это все равно проблема с интеграцией. Ставьте себе, если там было бы захвачено несколько украинских областей, это миллионы людей, привыкшие жить в совершенно другой культуре и в других обстоятельствах. Я имею в виду политическую mm -hmm. культуру в первую очередь. Так что это обстоятельство тоже присутствовало. Но в конечном счете, в конечном счете сработало, а, я бы, это не страх, неуверенность Путина в том, что а, риски будут минимизированы. Вот это сработало. То есть, может быть, каждый из тех факторов, которые вы назвали, я сейчас перечислил, там, вмешательство Вашингтона, поставка вооружений, сопротивление украинской армии, украинского населения, может быть, он сам по себе и не колоссален. Но вместе, все факторы вместе, и плюс еще а, боязнь внутри политических осложнений, она присутствовала имею в виду осложнения в России, все вместе они создали такую комбинацию, которую Путин счел рискованной. И плюс были люди, которые на него повлияли. Вот об этих людях я как раз 28 апреля расскажу. Были люди, которые на него напрямую смогли повлиять. То есть вот была группа людей, которые давили изо всех сил, давай, давай, давай, потому что это последний сейчас шанс. Ну, это, я думаю, что справедливо, что это последний шанс изменить ситуацию военным путем. Другого шанса уже не предоставится. Ну, и были люди, которые сказали, нет, не надо этого делать, и они оказались более влиятельными. Вот это будет очень интересно обсуждать. И, кстати, сам характер и тип этих людей как раз свидетельствует о том, что Путин теряет ту, я бы сказал, не безоглядность, а ту фортовость, которая у него была долгие годы, и которую мы наблюдали в 2014 году, вот той безоглядности и резкости, которая присутствовала тогда, желание шантажировать весь мир, у него сейчас гораздо-гораздо меньше. Не то чтобы исчезло совсем, но внутренний его потенциал резко-резко сократился, и он, сказать, направлен на то, что в наших социальных документах называют дожитием. Ему дожить бы. Ну, да. Вот дожить, это его сейчас беспокоит больше всего, я бы сказал, вот доживание и выживание его семьи. Это для него сейчас задача, может быть, более важная, чем то историко-политическое наследство, которое он оставит для истории, как он предполагал. Так что ни, ни один из этих факторов в отдельности, но все в совокупности, да, все в совокупности, да, они привели к тому, что он испугался или постерегся риска. Но, вот, Марк, помните, мы когда обсуждали это, вы говорили, вполне с моей точки зрения справедливо, что ну, если он отступит, да. то он понесет репутационную потерю. Ну, конечно. Репутационный имиджевый, и он их уже понес. Он их уже понес. И первая потеря связана с Белоруссией, кстати. Первая потеря, Это мы сейчас обсудим. Прямо отдельно. Да, обсудим. это обсудим. Потому что он, он, потеря... он наш любимый любимчик темы да. Александра Григорьевича. А, а вторая потеря э, связана с теми людьми, которые оказывали давление на Путина. Он на них во многом опирается силовики. Они уверены, что президент потерял не просто фарт, но он потерял мужество. Мужество. Ну, уж не знаю, какое у него мужество было. Может быть, это скорее было не мужество, а. Знаете, такая пацанская наглость, вот, пацанский азар Но, тем не менее, они сейчас так о нем думают. И я знаю, что уже 2-3 дня, как говорят о том, ну все, он спекся, все. А, ну, не то, что они не признают его президентом, никакого военного заговора не будет, но для них он перестал быть тем лидером, который мог бы их привести к новым военным победам и к новым, конечно, звездочкам на погонах. И к новым активам. Вот э, на это они были нацелены. Тем паче, что речь идет о людях, здесь очень важно понять. Это те люди, у которых нет никаких активов на Западе вообще. Угу. То есть их санкции не пугают, они их даже очень устраивают. Конечно. Очень устраивают. Их активы хранятся, как э, рассказывали у, допустим, у одного из них, в физическом виде, э, зарыты где-то чуть ли не в Сибирской тайге. С С, так мы да это видели, говорю. открывающуюся квартиру, да. и там ныряют в бассейн из денег, да. миллиард там лежит в комнате. Блин. Да, да, то есть никаких счетов в западных банках, никаких вил э -э на Лазурном берегу, ничего такого у них нет, поэтому им терять нечего, зато приобрести чего-то они вполне могли. Вот э, потеря репутационная, имиджевая потери действительно произошла. Посмотрим, как она будет развиваться дальше. Это очень интересно. Угу. Парк? Да, значит, нас уже 15 тысяч человек смотрит. Еще раз попрошу всех зрителей канала сейчас ссылки поставить у себя в аккаунтах в социальных сетях. Помогите увеличить количество зрителей, это очень существенно. Смотрите, Владимир мы вот обсуждали, у нас был замечательный эфир, предшествовавший вообще всей этой передислокации да. таежная секс, как она, гей-эстетика или как мы его так называли, игрива, конечно. Ну да. Да, ну вот. Горбатая тайга. Горбатая, горбатая тайга. тайга. Да, горбатая тайга. Значит, и там вроде как мы обсуждали, что ну что, вот они там вместе с Шойго обсуждают что-то вдвоем опять собрались, ну, под видом какого-то короткого отпуска, после заявления Байдена о том, что, значит, в интервью, да, он убийца в ответ на Стефанополос, вопрос Стефанополоса. И м -м, многие потом уже эксперты и даже в моих эфирах расценили это так, что все это блев со стороны Путина. Воевать он с самого начала не хотел. Он хотел после вот этого конфликта, ну, публичного такого э, оскорбления со стороны, как они это трактовали Байдена, обратить на себя внимание, заставить вот таким шантажом мучить маленького, каким является Украина, чтобы те пошли на диалог. И вот этот звонок, это, собственно, все решило. Э, Байден позвонил Путину, они договорились о, ну, опять же, по заявлениям о, втре, о встрече двусторонний в третьей стране, то есть дожал. И причем это стоило миллиардов бюджетных денег при дислокации войска. Так, что все делалось для этого, и что войны точно бы не было, а все бы остановилось на уровне, ну вот, кто, кого, кто первый моргнет, ну, моргнул Байден, и вот он добил своего, а на войну он вообще не собирался, так сказать. И билет себе и другим не выписывал. Вы думаете, эта версия выдерживает критику, или же нет? Марк, с моей точки зрения, эта версия не совсем верна. То есть не то, что она уж полностью ошибочна, но она не включает один аспект очень важный. Мы, кстати, изначально говорили, когда обсуждали всю эту несостоявшуюся на базис, что вероятность того, что дело закончится миром гораздо выше, чем то, что начнется война. Мы это оценивали, говорит, что там, ну, вероятность начала войны несколько процентов, вероятность того, что закончится миром гораздо... Но ситуация отличалась. И была очень похожа на 2014 год, потому что угроза войны была совершенно реальна. Да, и именно как реальную ее восприняли на Западе, в штаб-квартире НАТО. И в конце концов, давайте так, почему Байден позвонил Путину? Ну, Наверное, потому что эта демонстрация силы оказалась более чем внушительной и убедительной. И дело ведь не только во неких внешних приготовлениях. У американцев, у британцев особенно... И, э, по крайней мере, еще одной-двух спецслужб, ну, в первую очередь у американцев и англичан, прекрасные источники в Кремле. Mm -hmm. Прекрасные. Поэтому они исходили не только из дислокации, mm -hmm. да, mm -hmm. ну, перемещения mm -hmm. массовой информации, Они исходили mm -hmm. из того, что это обсуждается на полном серьезе. И они ну, опасаются на Западе вот этой военной партии, которая существует в российском руководстве. Как они это формулируют? всегда может найтись один-два полубезумных генерала, ну вот как в этих американских триллерах, да, да, да, антиутопиях, как там генерал захватывает власть, которые могут решить сыграть в банк а почему бы и нет. Ну, в конце концов, когда ситуация начинает обостряться, все висит на волоске, и Россия занимается шантажом, а российское руководство очень любит заниматься ну, шантажом, да. трудно провести ту черту, за которой ну, непреодолимую, точнее, стену поставить между шантажом и переходом к реальным действиям. Ну да. Между блефом и реальной игрой. Между блефом. Я знаю, что все было на готове. Все было на готове. И шансы, вот был, был день, ну, два дня, да, буквально, когда шансы на войну росли с каждым часом. Mm -hmm. Вот с каждым часом они росли. И все застыли в нетерпении, и на Западе этого тоже ожидали. Вот такая возможность была не гипотетической. Это было не только торговля страхом, это было вполне серьезное намерение. Ну, по счастью, по счастью, и звонок Байдена, и та совокупность обстоятельств, которые мы обсуждали, э, когда первые два вопроса были ну, да. у нас, так сказать, на кану. Да, они сработали, там много чего сработало. Это были коллективные усилия. Может быть, вклад каждой из этих сил был не колоссален, но все вместе, все вместе, они создали ситуацию, при которой предприятие стало казаться рискованным. Вот это важно. Путин не хочет рисковать. Вот он не хочет рисковать. Это очень важно понимать. И плюс, еще раз подчеркну: мешались те люди, которые имеют на него влияние которые против, против, против, противопоставили себя партии войны. И это не администрация президента, кстати, от него. Да, понятно. Ну и вы знаете, что еще могло сработать? Вот э, акция 21 апреля, не сама она по себе, а непонятность того, какой будет динамика. Окажется ли эта динамика массовая и серьезная, и как поведут себя выступающие, она тоже несколько охладила страсти, я имею в виду страсти в Кремле. Страха там не было, я знаю, что страха не было, но настороженность, обеспокоенность была, потому что там точно так же, как и мы с вами, как всем наблюдатели, не могли оценить потенциальную динамику, никто не мог дать точного ответа, сколько людей выйдет и как они себя будут вести, так что это тоже сработало, еще раз повторю, сложилось много обстоятельств в пользу того, чтобы... А, такие, знаете, вот коалиция обстоятельств возникла. Я бы так это назвал. Коалиция обстоятельств, антивоенных обстоятельств, так. которые и остановила его. Хотя теоретически даже сейчас шанс сохраняется. То есть это все-таки не исключают, не сбрасывают со счетов. Хотя сейчас я уже думаю, это почти исключительно гипотетический шанс. Марк? У энергии есть вой... у войны есть энергия. Она, если выдыхается, то уже но по новой не вдохнешь, потому что это вот как... Это правда. Второй раз повторить это, мне кажется, уже практически ну, да. невозможно. Тогда вот смотрите, такой вопрос. Ну вот в пассив запишем не начавшуюся войну. Многие тут считают, что мы так сильно хотели этой войны. Неправда. Мы в том числе и своими программами породили, а я это знаю, у некоторых известные сомнения и дополнительную потребность в анализе. Просто не все это могут оценить, а я это знаю. Поэтому ну не только мы, это совокупность, безусловно, Естественно, но да. это э, э, в определенном смысле такое опосредованное, безусловно, непосредственное влияние. Мы обсуждаем это для того, чтобы как это? А домашний страх смерти для других. Да, сделать его не страшным. Вот смотрите, я хочу сказать, что вот это так совпало, это решение, от момента звонка Байдена и заявления в тот же день, кстати сказать, Шойгу о том, что мы проводим просто всего лишь навсего учения. Какие учения? Где они были, эти учения? Вы их нам покажите. Тут на телефоны снимали жители Воронежа, что хотели вплоть до, что называется, а где сами учения или передислокации это и есть ваши маневры или учения, что это вообще? И буквально в день послания очень симптоматично, как будто бы ждали решиться там, может быть, было несколько вариантов посланий. Послание-то было ни о чем вообще. То есть, это было послание, ну, такого хорошего муниципального работника, я бы так сказал. Да, где-то на уровне ЖО, вот это, жилищника, жилищника, ГБУ жилищника. Вот, вот это было послание первого лица. И э, в этот же день э, Шойгу заявляет, в день вот этого послания, что, да нет, мы все, мы завтра начинаем отводить. Вот так он сказал, ровно в день послания. Первое заявление, что через две недели начнем отводить в день звонка Байдена Путину. А значит, в день послания, сразу после него, он заявил, что мы завтра начинаем отвод, собственно, войск. Вопрос такой, насколько было связано старт вторжения с именно посланием? Готовились ли они, в принципе, окончательно в послании поставить точку или раскрыть скобки, что называется, и не сделав это все, был публичным для всех сигналом, ну, не публичным в виде приказа, план «мы заканчиваем эту историю». Или же это никак с посланием было не связано, то есть готовил ли он в послании обоснование того, что вот мы должны там помочь Донбассу или что-нибудь такое, ну, опять, в традиционном духе, там, «русский мир» и цитара. Насколько я знаю, да, такой вариант или такой раздел послания э, готовился, угу. но окончательно он был бы включен в, в текст послания только в ночь с 20 на 21 апреля, как обычно, потому что готовил, и, готовилось несколько вариантов и несколько блоков послания, и даже по тому посланию, которое мы услышали, понятно, что оно компоновалось вот из этих да. блоков буквально в последний момент. Плюс были ожидания, эти ожидания характерны отнюдь не для экспертов, а для высшего слоя элиты, были ожидания чего-то. Эти ожидания, кстати, просочились на финансовые рынки, это было очень заметно, У -у -у. по курсу рубля. Как он сперва опускался по отношению к доллару и евро, а потом, когда все выгодились с облегчением, значит, плюс заседания с этой федерации, которое планировалось на 23 сентября. Да знали, что должно произойти что-то судьбоносное, что именно, вот на этот счет были разночтения, или война, да, и необходимость помочь Донбассу, в данном случае русским соотечественникам, не только Донбассу, uh -huh. но и соотечественникам, людям доброй воли, защитить их от фашистов, или форсированное объединение с Белоруссией. Это был второй вариант, ну, оба варианта предполагали СОЗов Совета Федерации, оба варианта вызвали, породили волну слухов, высказывались экспертами. Кстати, Марк, мы вот по-моему не обсуждали, будет это в послании или нет. Мы как раз говорили о том, что выяснится все только в ночь, да. в ночь накануне послания, и знать об этом будет только Путин. Но в данном случае, видимо, утром уже знал об этом и Шойгу, то есть его предуведомили о том, что ну все, все, не будет этого. Поэтому он сидел, я бы сказал, с очень напряженным и недовольным выражением лица. Uh -huh. Ну, если можно э, вообще какое-то выражение на его лице заметить, впечатление недовольства во время выступления Путина. Так что это могло произойти. Хотя, там, логически, совсем не обязательно начинать войну и объявлять об этом послание. Нет, это понятно. Но в этом случае было обоснование, должно было быть обоснование. Конечно. Поэтому все э, ждали именно внешнеполитического раздела. Вот как он будет сформулирован, что там прозвучит, будут ли там показаны новые мультфильмы. Какие формулировки будут употреблены? А, ну, та каучуковая формулировка, которую Путин употребил, что мы сами определяем, где проходят красные линии. Знаете, она могла бы прозвучать зловеще, зловеще, если бы не было в тот же день объявлено, что войска отводят. Ну, конечно. Вот, да. Бумажный а, так, тигр. Получается... да, да, замах на рубль. А удара даже ни на копейку не было. И это вот э, приводит, я бы сказал, к некоторому разочарованию зловещей мощи Путина со стороны тех людей, которые его или боятся, или делали на него ставку. Поэтому в следующий раз, я думаю, вообще это вряд ли возможно будет. Этим нельзя постоянно играть. Ну, конечно. Нельзя. Нет, конечно. Такие вещи только раз. Нет, с, с войной не шутит, среди... с войной не шутят. Среди вот силовой части его окружения сейчас возобладала точка зрения, что ну все теперь, уже все. Вот уже на этом мы больше не пойдем. Угу. Не могу сказать, что они испытывают от этого восторг, но им придется это принять как данность. Они это как данность принимают. Да, Марк? Да, тогда в догонку все-таки перейдем к нашему любимчику. Мы его тоже тут обсуждали. В очередной раз. То есть, ну, казалось бы, это бесконечный сериал, так сказать. Он все время приезжает, то просит денег, то обещает, я имею в виду, конечно, Лукашенко. И это ничем не кончается. Опять все тот же пирожок, все то же самое. И главное, что, как я люблю употреблять, это что, как Наташа Ростова, героиня Льва Толстого, с новыми влюбленными глазами. Они его ожидают. Он приезжает в надежде, что он подпишет вот эту дорожную карту по интеграции, миссионный центр президентские выборы союзного государства, и ничего не происходит. Какая! неожиданность опять значит все таки вот этот заседание Совета Федерации послание приезд значит Лукашенко в канун его приезда объявление о заговоре мы его тут обсуждали буквально вчера с одной оппозиционеркой из Вильнюса Карач, да. да, вот неплохой разговор был, она -ко, она знала этих людей, кого взяли сейчас там, пушкинистов и так далее. А, значит, это все означало, что был план, что все-таки дожали Лукашенко и что он приедет, поговорит с Путиным и они вместе объять 23-го на заседании Совет Федерации не состоявшемся о том, что ну все, вот мы интегрируемся, мы... Хотя бы подписываем вот эту дорожную карту, единый эмиссионный центр, плюсом, значит, объявляем создание на, вот этого органа надгосударственного, значит, союзного государства, президентской должности, выборы. Вот что предполагалось, на ваш взгляд, и что состоялось, что не состоялось? И что произошло вообще? А, Марк, абсолютно точно был план. Была дор расписана дорожная карта. Согласно этой дорожной карте предполагалось, что форсированная интеграция. То есть, слияние в единое государство завершится там уже чуть ли не в мае. Ну, к 9 мая. Но у нас но же магия чисел. Да, да. да, очень, очень популярно среди руководства. И российского, и белорусского тоже. Но, вот это вот самое интересное «но». Да? Как мне сказали, ну, ты понимаешь, исходя из отношений с Лукашенко, общения с ним, были уверены, что он выскользнет. Что он увильнёт. И действительно с глубокой благодарностью за, за спасение от заговора да. он выторговал время на что ну еще не все решено что еще надо подумать надо еще то есть он повторил тот же ход Встрек, который да. он повторял уже до этого десятки раз да, да, не да, несколько да. раз а десятки, десятки раз но к этому российское руководство тоже было готово то есть э, они конечно надеялись тайне вдруг сейчас это сработает но были полностью готовы к тому, что это не сработает, что он снова выскользнет, что он снова попытается оттянуть. Поэтому никакого расстройства в связи с этим не было. Но вот а, почему а, Лукашенко почувствовал себя довольно свободно, кстати, это очень интересно, потому что а, как только он узнал, что войны против Украины не будет, так. он почувствовал «Ага, а Володя не может!» Да. За ним может. Ну и значит, я в безопасности. То есть я могу сказать... Вот мне сказали, что вот лично для него, да, решимость продолжать эту игру, окрепла э, эту игру в поддавки, вот, знаете, что, так, вот это вот как э, с, действительно там влюбленные, которые сходятся, разводятся и никак не поженится. Угу. Вот возникло после того, как он узнал, как только он, он узнал раньше других. У него была такая возможность, что войны против Украины с Украиной не будет. Поэтому, ну все, тогда все в порядке. И поэтому у него сейчас нет никаких вообще стимулов. Вообще никаких. Но в Кремле об этом знают. А в Кремле, я бы сказал, обречены эту игру с его стороны принимать. Да, его называют колхозником. Mm. Там, кар колхозник, картофельный лось. Да, да. а, говорят о том, какой он неинтеллигентный, какой он крестьянин. Но он же их все время обыгрывает. Ну, он их все так. время обнигоривает. Да. да, крестьянин, да, колхозник. Но все время, причем эти же игры примитивные, все видят. Угу. И когда я спрашивал, почему, а какая альтернатива? Вот что? Значит, нам бороться за его свержение. Ну, пытались мы, угу. да? Значит, пытались там убрать его э, в 20 году. Пытались воспользоваться внутренним кризисом. Ну, кризис оказался слишком сильный. Значит, мы решили не рисковать. И вот эта вот игра, видимо, будет продолжаться. То есть, Лукашенко себя чувствует довольно сейчас уверенно. Он считает, что он справился с внутренней позицией. Более того, он даже посылает какие-то пасы в На ее запад. сторону. Очень смутные На запад, намеки, да. что... Мол, готов поговорить, какой-нибудь круглый стол. Но, правда, мне сказали, что если он уверится в том, что его власть окрепала и давление на него не оказывают, то он, конечно, на все свои намеки наплюет. Вот. И никаких шагов в сторону позиции делать не будет. Но пока он чувствует себя довольно-таки уверенно. И именно потому, что Владимир Владимирович не решился начать войну. Но, но это уже 2-0 То есть для Путина репутационно Это минус 2 очка То есть во-первых, значит, пугал-пугал, дислоцировал-передислоцировал, значит, называется-обзывается, и в итоге, значит, опять с ничем, да? И тут как бы, ну ладно бы компенсации было, ну хотя бы ритуальная какая-то пляска с бубном, э, вместе с этим картофельным бароном, хоть как-то изобразить хоть что-нибудь в виде компенсации за не начавшуюся войну, ну для электората, что ли, да? Да. При выбранном смысле. И тут пролет, потому что, ну получается, что же тогда, ребята дорогие, вы не в состоянии не справиться с каким-то, в общем, князьком, которого вы и особенно не цените, пытаетесь то ли аншлюзовать, то ли еще каким-то образом интегрировать, то ли заставить, то ли пригрозить, но вы даже этого не можете сделать. Какая вам война? Какая воля, которая нужна для того, чтобы вести войну, если вы не в состоянии справиться даже с этим? То есть вопрос ведь в чем? А насколько по сумме вот этих издержек, которые вот он сейчас несет, а они точно есть, и репутационные, и внешние издержки и так далее, как проявление его слабости определенные, да? Опять же, все в определенном контексте. Не потому что мы хотим, чтобы он проявил эту силу. Наоборот, и слава богу, мы-то знаем его изнутри. Мы-то его, как говорится изучаем давно и понимаем на что он способен, а что нет. Оно как бы ведет к его не только аппаратным но и вот мне очень важно понять внешнему ослаблению, что не надо пугать нас Путина, он не такой страшный. На самом деле мы с ним справимся. Мы его за следующие там, сколько ему отведено времени, мы его, либо используя внутренние силы, либо под внешним давлением, но мы его оконтропупим. Ровно из этого, по-моему, исходят и санкции, в частности. Не все, конечно, они не так глубоки, но, в общем, они продолжают делать свое дело. И те же американцы, и так далее. Вот насколько он теряет в репутации после всех этих вот проблем вот этой недели, скажем так. Ну, насколько я знаю, да, потери эти происходят, а, ну, как они оцениваются, мы выясним и поймем несколько позже, потому что здесь надо оценивать, я бы сказал, не по словам, да, а, может быть, эти слова никогда не будут произнесены, да, что Акела промокнулся. Ну, именно, да, именно, это, он, именно кип, Киплинга, да, раз, там сказать, раз он Киплинга цитирует, то, да. значит, Бандерлоги, ему никто взамен... И другие, кип... и другие герои, да. Да, ему взамен колонизатора Киплинга никто цитировать не будет, но будут действовать. Будут действовать. И в связи с этим очень интересно, что произойдет с со встречей объявленной, точнее не объявленной, а планируемой, там Байдена и Путина. Как мы уже говорили, что цель американцев эту встречу оттянуть. Они считают, что возможно уже летом не с кем будет говорить. Угу. Ну просто не сможет, Владимир Владимирович просто не сможет провести полноценный саммит. Путин как раз хотел бы встретиться как можно раньше. Значит, посмотрим, что они будут делать с санкциями. Путин считает, что для него ситуация в принципе неплохая, но это краткосрочный все-таки выигрыш, но у него дальнейшего плана нет. Он очень доволен тем, что акции 21 апреля прошли довольно спокойно. И, кстати, надо в данном случае отдать, ну, хочу сказать, отдать должное. Наверное, скорее что он проявил реалистично, повел себя реалистично. Это он отдал распоряжение, чтобы не жестили. Угу. Да? Ну, в день а, послания, вот всегда... это было связано с тем, что он да. не хотел омрачать картинку послания дня послания. Не только, не только, а, не почему? только. Были две точки зрения: я знаю. Первая точка зрения стояла в том, что наплевать на любую западную реакцию надо преподать урок тем, кто выйдет. Их наказать жестоко чтобы не повадно. Другая точка зрения, что не надо жестить, давайте посмотрим, они нам угрозы не представляют. Давайте посмотрим на динамику. В конечном счете взяла верх эта точка зрения, она им показалась более реалистичной. Он отдал распоряжение, что жестить не надо, разгонять только в том случае, если толпа поведет себя целенаправленно. То есть она будет активно что-то делать. Что касается Питера, здесь очень важно понимать, Питер это особый город. Это тот город, где местная полиция, неважно откуда она, неважно откуда назначен, нач... приехал начальник Петербургского ГУВД, как родина Путина, и там не должно быть никакой кромолы. Угу. Это их такая э, идейная установка, поэтому они э, всегда будут жестоко обходиться. Ну, он к этому относится, насколько я знаю, с пониманием, никого за это наказывать не собирается. Но в целом была установка не допускать чрезмерной жестокости. По крайней мере, в Москве совершенно точно она была. А, и он считает, что итог для него 21 апреля во всех отношениях позитивен. То есть оппозиция, он считает, не представляет для него пока, по крайней мере, пока угрозы. Что там будет на внешнеполитических фронтах, на внешнеполитических треках, я думаю, он будет э, принимать решения, исходя из ситуации. Uh -huh. Он, конечно, хотел бы встречи с Байденом, он считает, что это восстановило бы его реноме. Ему бы очень хотелось восстановление России, ну, точнее своего статуса, э, возвращения в G8, то есть трансформацию G7 снова в G8. Но что будет, он не знает, и никто не знает. Насколько я знаю, никакого у него нового масштабного стратегического плана, наподобие того, который у него был, допустим, в 2014 году, или был на рубеже 2019-2020 года, у него сейчас такого плана нет. Он просто будет наблюдать за ситуацией, искать возможности. То есть плыть, плыть, в прямом смысле слова, по течению. И искать те лазейки, те слабые места, которые он может обернуть себе на пользу, и использовать для себя. Ну, а что касается вот, внутриполитических потерь, мы отчасти уже об этом говорили, что в глазах силовиков, конечно, его пошатнулась, но ведь большая группа эстеблишмента, я думаю, большинство войны не хотела. Ну, конечно. конечно. нет, конечно. Зачем? Зачем? Зачем им эти риски? Поэтому они вздохнули с облегчением. Ну, хорошо, слава богу, пусть статус-кво сохраняется. Другое дело, что нет никакой стратегической перспективы, нет никакой стратегической линии. Сейчас все будет направлено там, в плане личном для Путина на дожитие, на подготовку некого плана транзита. Он не может никак найти преемника. Если бы война была, то Шойгу был бы наиболее да, конечно, очевидным преемником. Конечно, ну, конечно, успешная война, да. И вот нацелена на выборы. Нацелено на выборы. Сейчас они все будут думать о том, как, я имею в виду, политический блок в первую очередь, и силовики, правда, тоже. Как успешно провести выбор, это то, что их повестки. Но это такая не, не активная, не, не инициативная позиция, а реактивная. Ну, конечно. То есть, конечно. они реагируют на то, что есть. Ничего нового они сейчас не придумывают и не собираются. Вот такое, пока вот на сегодняшний день такое ощущение. Да, значит, мы уже почти 40 минут в эфире, 39 минут, 22 600 человек нас смотрит, около тысяч лайков, еще раз. Хочу попросить, пожалуйста, подписывайтесь на канал, кто не подписан, кто присоединился. Вот эти самые две, 22 с половиной тысячи. Подписывайтесь на канал Вая Дмитриевич обязательно. Напоминаю вам, 28 апреля в 20 часов пройдет вот это онлайн мероприятие под главным руководством, так сказать, Вая Дмитриевич Соловья. Будут участвовать ряд лиц, которые будут обсуждать в общем, в продолжении сегодняшней Темы, тему, как эта власть вообще говоря погибнет. Там буду и я участвовать. Так что не пропустите. Мы дадим все ссылки на это мероприятие на нашем канале в описании к видео и в первом комментарии. Вы это можете увидеть. Ну хорошо. Вот сейчас пошла информация из Вашингтона. Наши общие друзья передают, что вроде бы началось обсуждение судьбы Навального вот в каком контексте. Москва внятно-невнятно выражает желание его поменять. То есть забирайте Навального, mm -hmm. отдайте нам что-то. Причем они готовы, вроде бы, опять же, это обсуждать на встрече Байдена и Путина. Чтобы снять проблему, ну вот он больной, значит, давайте-ка его погрузим. Ну вот хочет он, не хочет, мы его спрашивать не будем, мы его отправляем к вам. И вы там, значит, сами с ним разбираетесь и, и так далее, и так далее. Вот это хороший выход для всех. И, мол, вот там будь, не будь, там они, по-моему, сейчас уже готовы. Сейчас больше важнее отдать, чем что-то получить. Потому что это как бы срок дало и сердце вон, и забыли. И причем вот ну, сейчас Алексей Навальный по просьбе врачей, там, которые к нему не пустили, но тем не менее адвокаты передали просьбу, он спустя 20 там, дней, больше 20 дней, прекратил голодовку, при том, что ну, наверняка организм его и так истощен. Вот а Вопрос ведь заключается в том, как в принципе Кремль, на ваш взгляд, мы обсудились, как они справились с ситуацией 21 акции, а вот э, как он видит вообще в перспективе, если это все затянется, что называется, Навальный сидит, это будоражит все. Они сейчас 26-го в понедельник, буквально послезавтра признают организацию экстремистской. И как бы это их, с одной стороны, обязывает в соответствии с этим решением начать действовать, уже добивать остатки штабов Навального и, соответственно, ВБК в России полностью. Кого сажать, кого выгонять, кого, так сказать в конце концов, подводить под сотрудничество со спецслужбами и так далее. И это будет более интенсивно, хотя это и имело место наверняка. Но, так сказать, ваше видение, Владимир чего следует ожидать в перемене судьбы Навального или сохранить статус-кво до самого сентября. У меня такое смутное ощущение, что они хотят от Навального избавиться, что называется, до сентября. Есть такое ощущение. Марк, ну, слава богу, что Алексей прекратил голодов, да, потому конечно. что это очень, очень тяжелое испытание даже для здорового человека, он все-таки не до конца здоров. Поэтому это очень было рискованное с его стороны и отважное очень рискованное отважное мероприятие. Нет, ну, чувак, что касается, да, да, безусловно, просто выдающийся образец. Ну, такого, наверное, мы у нас у себя не видели, наверное, где-то со времен Сахарова. Да, пожалуй. пожалуй. Со, со, времен, со времен Сахарова и Солженицына. Ну и вот Марченко, вот тех знаменитых да, да, диссидентов. Нет, да. Да. А что касается судьбы Алексея, мы с вами опять же обсуждали, что власть бы хотела от него избавиться. Она бы хотела от него избавиться. Проще всего избавиться, это его направить на лечение за границу, но она хотела бы что-то взамен получить. Путин любит торговаться, он так сказать, не любит отдавать там даже какие-то ничтожные кузыри, и он хотел бы поторговаться, чтобы его просили, чтобы к нему обращались, что проявить... Там такой жест, это не гуманизм, а я бы сказал, барского великодушия. Mm. Барского, ну да, забирайте. Что касается срока, Марк, я согласен. Я думаю, они предпочли бы избавиться от Алексея до а, выборов. До выборов. А, это для власти резонно, потому что, допустим, в отличие от России начала 20 века, у меня ощущение, что иммиграция политическая на ситуацию внутри не очень влияет. Не очень влияет. Не не очень не влияет. Очень. А, единственное пока исключение – это ФБК. ну ФБК так сказать, прикрыва, ну, действует под э, аурой Алексея Навального. Конечно. Да? Потому что не быть Алексея, ну ФБК, ну, наверное, мало бы, мало бы что из себя представлял. Ага, да. Значит, э, Они могут вызывать какую-то массовую динамику, и не безуспешно, особенно в конце января. Значит, соответственно, выдавливать в эмиграцию, Алексею какое-то время надо будет восстанавливаться снова, как он восстанавливался после отравления, он безопасен становится, да, что он там говорит, что он вещает, у него не будет того сильного аргумента, который сейчас, я пошел на жертву. Вот э, жертвенность, она ну, вызывает да. у людей сострадание э, и желание помочь. Не только сочувствие, но именно желание помочь и в том числе готовность выступить. Это очень важно. Э, она способна вызвать такой особый э, психический модус. Что касается э, вот местных штабов, я боюсь, что судьба этих людей может оказаться непростой. Я надеюсь, что их не будут всех преследовать. Я думаю, до этого не дойдет. Потому что э, дубинку держать в руках совсем не, не обязательно для того, чтобы постоянно опускать на голову. Но дубинка точно будет занесена. Причем, естественно, закон будет иметь обратную силу. Э, если потребуется вспомнить то, что говорили два года назад, три года, твиты, да, посты, перепосты, фотографии, намеки и ковыряние в носу, и переход улицы в неположенном месте, спустя пять лет могут или там пять лет тому могут припомнить дубинка занесена это очень важно и я думаю что начнут зачищать всех остальных uh -huh. а, здесь логика уже понятна а, ничего другого ожидать мне кажется не стоит и эту задачу они хотят решить конечно же к лету или летом самой поздней для uh -huh. того чтобы выйти на выборы Полностью зачищенной стране, uh -huh. полностью зачищенной стране. Я думаю, что будут оказывать давление на э... все попытки организовать независимое наблюдение на выборах, да, вот на, на все организации, да, потому что это, я бы сказал, такой последний барьер на пути фальсификации, что это то, что может как-то хоть как-то хоть чуть-чуть. Как особенно в крупных городах, сдержать эту трехдневную, трехдневную вакханалию, которую они называют выборами. Я думаю, что будут оказывать давление на них. Ну, как это будет делаться, Ну, в общем, более или менее понятно. Все организации, которые занимаются наблюдением, правовой защитой, я думаю, что все их попытаются подвести под статус сначала иноагентов, ну, причем ну, это очень легко сделать, ну, спровоцировать, конечно, конечно. А, а, а, и обвинить в экстремизме. Ну там, сотрудничали вы с ФБК, значит, вы тоже экстремисты. Ага, ты значит, когда-то там с Навальным находился в одном помещении, ну понятно, ну понятно, понятно, ты не мог не нахвататься этих идей этого духа. Ну там и подобные вещи. Мы увидим, а, это не, не комично, это трагично. Ситуация ну, трагикомическая будет, но ну, я бы все-таки сделал акцент именно... На трагедийном аспекте даже не драматическая, она будет именно трагична, мне кажется. Но... это будут очень тяжелые месяцы, чрезвычайно а что будет с умным голосованием? Потому что какие-то вот ну, надежды связываются. ФБК, скажем, соратниками Навального за границей, именно с возможностью вот этого дистанционного влияния. Я честно скажу, я критически отношусь, почему? Потому что я не вижу выборов. То есть я бы с удовольствием бы, повторяя эту уникальную технологию, бы использовать бы, так сказать, там, где выборы хоть какие-то есть. И вот тезис о том, что неважно, мы придумали ФБК, Навальный, там, Волков, эту технологию не для победы на выборах, а для создания ситуации, при которой мы наносим максимальный урон правящей власти, предлагая поддержать, может быть, и малоприятных, и может быть, не вполне соответствующих нашим представлениям о том, какими бы должны быть победители на таких выборах кандидатов, представляющих, пусть в большей степени, там системные партии, и это может создать внутреннее напряжение. Вот смотрите, как было с Фургалом, с его победой, с тем, с другим. Но мы понимаем, что выборов, которые б несли такие риски а созданием напряжения в результате поддержки каких-то альтернативных кандидатов власть не допустит. И ровно поэтому она как защищает, защищает несистемное поле? Ну вот мы видим, вот Соболь осуждена на условный срок. Да, я думаю, что ей сейчас приготовят до выборов еще один Срачок для того, чтобы она не баллотировалась, там, не знаю, вот Ройзман отказался от выборов, понятно, из-за безысходности, что нету даже лазейки, нет даже маленького пространства, где можно в него втереться, как-то пройти, там, не собирая подписи, чтобы тебя не сняли, и так далее. Не очень тогда понятно, как это все сработает, если власть, ну давайте так прямо говорить, просто объявляет результаты выборов. Она ничего не считает, они Они просто говорят: ну, от Единой России, там, я не знаю, 70%, кандидаты по кругам такие-то, кому не нравится, суд. Судить Суд, которого нет. Вот насколько вообще перспектива самого этого голосования или же создание обстоятельств к сентябрю, вот 9 сентября, когда выборы пройдут, что люди, как и это было в августе прошлого года в той же Беларуси, как это бывало и в 2012 году, возмущенные тем, что, значит, они голосовали в соответствии с этим умным голосованием за альтернативных кандидатов, видя, а они все равно будут видеть, что все сфальсифицировано. Сам результат 70% за Единую Россию, безусловно, и, конечно, будет свидетельствовать понятно о чем и понятно для кого. Могут выйти и тем самым эту вот динамику, о которой вы говорите, придать ей дополнительное ускорение, уже уличное, так сказать. Насколько это все оправданно и какова перспектива этого, на ваш взгляд? Марк, ну, мы ведь находимся в ситуации, когда выбираем не между хорошим конечно, и плохим, конечно. а между абсолютно неприемлемым. Очень плохим и просто плохим. Абсолютно справедливо. А, Байкот возможен, но, честно говоря, нет. Он невозможен. Власть в любом случае попытается сделать то, о чем вы сказали. Объявит о своей победе. Заранее запланированным результатом. Но умное голосование, или там любое участие в выборах, я имею в виду участие там, со стороны оппозиции, это хоть какой-то, это мизерный шанс, угу. я сразу говорю, мизерный. Но он есть. Потому что мы не знаем, какой будет ситуация в стране к концу лета. А массовая динамика начинается совершенно непредвиденным образом. 23-31 января мы это видели. 21 апреля она тоже оказалась довольно высокой. Несмотря на то, что времени на подготовку было ничтожно мало, она оказалась высокой. То есть протестный потенциал сохраняется. И в первую очередь он сохраняется в крупных городах. Мы это видим. В крупных городах Ситуация не безнадежна, то есть там можно попытаться заняться агитацией, пропагандой и попытаться на что-то повлиять. Я бы сказал, не столько повлиять на то, чтобы провести своих кандидатов, мне кажется, их будут просто банить да, в самой грубейшей манере.